И всем привет многие интересуются как открыть подписку на своем youtube канале В частности это надо для участия в моем ежемесячном конкурсе среди подписчиков все очень просто заходим на youtube на главную страницу правый верхний угол настройки youtube конфиденциальность выбираем галочку здесь выбираем галочку здесь чтобы не спамить и сохраняем в принципе все Пока-пока. Надеюсь, информация была вам полезна.